Всем привет, ребята, с вами как всегда, Алекс, и сегодня я бы хотел с вами поразговаривать, вот чисто так поболтать насчет того, что насчет перезагрузки там всех дел, э, что будет с контентом, что будет с каналом, вообще, ну как бы, да, я там много чего планирую, ну, короче, э, все это вы сейчас услышите, только вот давайте перейдем. Цветочный магазин. Так, ну вот, собственно, я, я вот докатился до такого уровня. Вот, продавец цветочков. Ну, кстати, заходите на плейпику.ан нет. Вот, у меня тут, как бы, свой магазин. Ну вот, короче, заходите, у меня тут свой магазин. Я вот вам цветочки продам. Э, наверное, да. Наверное, меня здесь не будет, когда вы сюда зайдете. Но все же вам может повести. И я вам продам этот вкусный цветочек. Ладно, неважно, Почему цветочек вкусный? Потому что он вкусный и потому что это цветочек. Так, все. Первое, о чем я хотел вам рассказать, это о новом контенте. Э -э новый контент, новые видосики будут всякие разные интересные, не только по Майнкрафту, там по разным играм. Я сейчас хочу снимать такие достаточно интересные темы, которые интересны сегодня, там они. Которые были интересны там год-два назад Как я обычно это снимал Всякие типа сериалы Какие игры я хочу снимать Я на самом деле хочу снять очень много игр Я не знаю как вы на них отреагируете Так что половину из них я сейчас вам скажу э, Прямо сейчас Я хочу снимать такие игры Как Майнкрафт GTA 5, там, Радмир, РП, там, в КРМП, типа, вот, мне интересно, как вы относитесь к таким играм, как вы, допустим, относитесь к КС, там, вот, мне просто интересно ваше мнение по поводу этих игр, э, и обязательно напишите еще, какую мне игру, может, там снять, может, вы какую-то интересную знаете. Кстати, еще будет хороший монтаж, вот прям я очень хочу хорошо монтажить, они а просто как какое-то, ну, вступление в самом начале И просто катка, типа С маленькими вырезами, с маленьким монтажом Особо там его и нету Итак, второе, к чему я хочу перейти Это оформление канала Друзья, я очень хочу, чтобы вы приходили Ко мне на стримы э, Совсем скоро я сделаю себе Донат-алерс э, Ну, только не донат-алерс Потому что в моей стране он не работает э, Я сделаю какой-нибудь другой Там, донат и я надеюсь, что если меня будет смотреть там человек хотя бы 20, то кто-то из них мне закинет денежку. А эта денежка, друзья, будет идти не на мои там, не на мне покушать, она будет идти на то, чтобы сделать оформление для канала. Оформление для канала, я на самом деле над этим хочу очень сильно поработать. Особенно хочу себе заказать свой личный скин. То есть, которого нигде нет. То есть, делают мне его лично. По оформлению. То есть, такой скин, по настроению, там все дела. Вот это по оформлению. Ну вот что ты ко мне пришел мой цветочный магазин? изыди, Ты посмотри. Еще и по цветочкам моим прошелся. Паркур пошел проходить. Я его как, блин, запаркурю. Вообще фиел. И насчет превьюшек я буду делать хорошие превьюшки. Я вам прям об этом... Прям вот супер хорошие превьюшки. И, в принципе, и все на этом, друзья. Я не буду вас там прям на 10-минутный ролик затягивать. Хотя я даже не знаю, мне кажется сейчас, что я даже вам очень долго это все рассказывал. А... Так, а как он тут летал? Ладно, пофиг, как он тут летал. Это вообще не важно. Так вот, эм, я вам не буду 10 минут тут все рассказывать, э, просто так растягивать. Я даже не играл в мини-игру, собственно, потому что ну, был бы 10-минутный ролик. И кому бы нужно было это слушать? Я и сейчас его затягиваю, так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы поняли мои дальнейшие планы на YouTube. И я надеюсь, вы мне поможете там, ну, своей поддержкой. Все, что от вас нужно мне, это всего лишь лайк, там, подписочка, ну, понимаете, да? Я никогда в жизни своей не в роли, ролики, всякие там лайки, подписки. Но сейчас, ребят, это для меня очень важно. Поэтому, ну, вам не сложно вам там просто кликнуть два раза. А мне будет супер приятно. Прям мега приятно. Особенно 300 подписчиков уже будет. Это довольно неплохо. Так что, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Приходите в цветочный магазин. Э, мой. Вот. Всем удачи и всем пока.